Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол с полиуретановым покрытием Leo Comfort. Это трехсекционный алюминиевый массажный стол со скругленными углами. Округление углов позволяет специалисту по массажу беспрепятственно перемещаться вокруг рабочей поверхности стола. Модель Leo Comfort представлена в двух цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд.